Отлично. А, ну что, еще раз всем привет. Защищаю сегодня дипломную работу по курсу менеджера по внутренней коммуникации. Я работаю в IT-компании Artweb Group, занимаюсь внутренними коммуникациями, адаптацией персонала. Компания уже активно развивается с 2011 года, занимает множество мест, мы и в рейтинге Рунета. Также за прошедший год компания поднялась уже с третьего на первое место. У нас достаточно широкая география. Сотрудники работают из разных городов России, некоторые работают Вообще, в принципе, из-за границы. На данный момент сотрудников, те, которые уехали из Москвы, стало достаточно много. Вот, и больше коммуникации у нас ушла в онлайн. Проект я взяла, годовой план внутренних коммуникаций. Его цель, то есть моя цель, да, внедрить и реализовать этот план на год, позиционировать внутри компании то, что это дорожная карта для работы HR-департамента задачи, которая, я считаю, необходимые в данном проекте: сформировать единое информационное пространство внутри компании, научиться планировать и реализовывать задачи проекта точно в срок. Это что необходимо не только с моей, со стороны, с моей стороны, но и со стороны всего HR-департамента в целом, потому что работаем мы как единая команда, и многие задачи у нас пересекаются друг с другом, как бы друг с другом мы никак. Еще задача – это собрать обратную связь и измерить результативность. То, чего у нас ранее не было, ну, то есть как бы мы собирали обратную связь, но ее было достаточно мало, поэтому план у нас более масштабный. И изучить целевую аудиторию на основании этого, подготовить план верификации с исполнителем. Какие проблемы я выделила? Это то, что у нас недостаток коммуникации и результатов обратной связи, как я уже говорила. Также у нас есть недостаток коммуникации между отделами. Отделов достаточно много, и между собой они мало общаются. Вот, хотелось бы как раз, чтобы в дальнейшем была решена эта проблема. Недостаточно вовлеченность сотрудников проекта компании. Тут в данном случае я выделяю больше наших сотрудников Outstaff которые числятся в нашей компании, но все-таки работают на других проектах, они работают удаленно, в офисе мы их видим всего один раз, когда они приезжают, подписывают документы. А некоторые так и не приезжают, все делают удаленно по почте. Вот, поэтому это достаточно большая проблема. Ну и недостаточно вы, высокая культура обратной связи. То есть будем прорабатывать эту проблему как можно более глубоко. Еще одной проблемой, которая может возникнуть у каждого, это форс-мажор. Такие внешние факторы, которые могут повлиять на годовой план, это экономический кризис, военные действия, чрезвычайные происшествия. К сожалению, мы на них повлиять не можем, но можем оперативно под них подстраиваться. Целевая аудитории. Я их расписала достаточно подробно. Я, ну, по крайней мере, так надеюсь. Как я уже говорила, многие сотрудники у нас работают удаленно. Сотрудники компании в целом у нас молодой коллектив, но есть одна небольшая проблема, то, что к изменениям они не готовы. Достаточно тяжело для них что-то ввести новое, потому что они уже привыкли к тому, что есть. Разберем сейчас вот по целевым историям отдельно. Руководство компании, у нас оно называется «Правление», Uh, их средний возраст – это от 35 до 60 лет. Uh, такие категории uh, сотрудников, которые имеют семьи с детьми, ну и не имеющие детей, либо семьи, то есть холостые, также они работают в офисе или удаленно. Uh, каналы коммуникации для них – это Телеграм, наш основной канал коммуникации, uh, через который мы общаемся, ну, можно сказать, 24 на 7. Также наша корпоративная почта, uh, корпоративный портал uh, – Confluence, они любят личные встречи, да, если это, если они в офисе, то это лично, если они где-то в другом городе, соответственно, онлайн. Наш новостной дайджест, и я все-таки указала здесь Facebook, несмотря на то, что это у нас запрещенное, <laughs> вот, но им активно пользуются, особенно те, кто находится у нас за границей. У них все работает, они его любят, они его продвигают. Ну, соответственно, руководство компании – это главные лица компании, которая отражает ее ценности, миссию, стратегию. А потребность данной целевой аудитории – это то, что непосредственно участие в разработке миссии, ценностей компании, предоставления бизнеса компании в целом. Ну и проблема, наверняка, как и не только у них, а у большинства сотрудников – это высокая загрузка и недостаточно свободного времени. А следующая целевая аудитория – это руководитель департаментов и отделов. Тут средний возраст немножко меньше, от 35 до 45 лет. Также сотрудники, которые имеют семьи с детьми и не имеющие, они работают как в офисе, так и удаленно. Каналы коммуникации точно такие же, плюс выступление руководства. Они их тоже очень любят, как и все остальные сотрудники. Значимость целевой аудитории ⁇ они представляют направление компании, отдельное направление, также они коммуницируют уже с нижестоящими сотрудниками и передают им какую-то необходимую информацию. Потребность целевой аудитории ⁇ это то, что они выступают непосредственным звеном как раз в виде компании сотрудник. И проблема также высокая загрузка, недостатка свободного времени. Следующая целевая аудитория ⁇ это специалисты производства. Это, скорее всего, наши основные сотрудники, которые в которых в большинстве да, в своем больший процент. Их средний возраст от 25 до 40. Тут более молодая категория сотрудников. Каналы коммуникации точно такие же. Плюс они еще сидят в ВКонтакте, в Инстаграм, на наших личных страничках. Также там комментируют. Uh, это лидеры компании, они любят участвовать во многих проектах, но <смех>, проблема, как и у всех, это высокая загрузка. Обычно им не хватает времени для того, чтобы uh, участвовать в чем-то новом или поддерживать уже имеющиеся активности. Uh, Подребность целевой аудитории – это то, что они готовы как раз выступать с бренда и продвигать корпоративную культуру. Uh, следующая целевая аудитория – это сотрудники бэк-офиса – uh, есть, конечно, сотрудники, которые работают удаленно, но в основном в данном случае это офисные сотрудники с возрастной категорией от 20 до 45 лет. Каналы коммуникации у них точно такие же, они тоже любят социальные сети ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, активно там сидят. Это самые активные участники всех мероприятий, они с удовольствием поддерживают все корпоративные активности и изменения. Это, наверное, единственная целевая аудитория, которая готова к изменениям, в отличие от всех остальных. А потребность данной целевой аудитории – то, что они тоже готовы выступать амбассадорами бренда и продвигать корпоративную культуру. Они вот реально за любой движ. А, ну и проблема – это низкая заинтересованность в нецелевых мероприятиях. То есть если какие-то мероприятия а, более узкие, направлены, например, больше к IT, а, то им ну, недостаточно интересно в них участвовать. Следующая целевая аудитория это специалисты отстав средний возраст их от 20 до 45 лет. Они работают у нас исключительно удаленно. Соответственно, здесь есть проблема в том, что они низко заинтересованы из-за того, что они постоянно работают удаленно и не имеют возможности участвовать в корпоративных мероприятиях сразу в нескольких компаниях. То есть числятся они у нас по сути, они работают на проектах других компаний. Поэтому тут у них есть возможность выбора активностей либо у нас, либо там. Естественно, бывают моменты, когда совпадают мероприятие в один день, ну и тут уже дальше выбор за ними. Для нас это значимая целевая аудитория, потому что они приносят непосредственную прибыль компании. И потребность, потребность данной целевой аудитории, то что... Высокая потребность данных специалистов, так как они а, именно приносят прибыль из-за того, что у нас есть отдельное направление рекрутинга, которое как раз вот занимается специалистами на устав. А, и еще одна целевая аудитория – это волонтеры и амбассадоры. А, здесь их средний возраст – от 20 до 50 лет. Они лидеры компании, способствуют вовлечению остальных сотрудников проекта компании, то есть они... А, за собой <свят> берут народ, да, и как бы все вместе готовы пойти а, на любую активность. А, но есть проблема у данной целевой аудитории, это то, что у них отсутствует свободное время. А, да, действительно, его не хватает для того, чтобы участвовать во многих проектах, в которых они сами предлагают, а, но они достаточно активны, и идеи поступают от них. Команда проекта, которая будет реализовывать данный проект, это управление команды, наш HR-директор, который будет контролировать исполнение проекта, а также сроки его. Менеджер по внутренним коммуникациям будет отвечать за разработку, продвижение и реализацию проекта. И еще у нас есть руководитель отдела обучения, который будет отвечать за корпоративное обучение сотрудников в рамках годового плана коммуникации. План мероприятий, который предусмотрен данным проектом, это разработка утверждение годового плана, то есть разработать это одно, но, соответственно, его необходимо будет утвердить и согласовать бюджет. Дальше будет у нас создана рабочая группа, где мы будем распределять роли, что нам необходимо. Как я уже подсвечивала, была проблема в обратной связи, поэтому нам нужна будет подготовка базы, в которую мы будем хранить обратную связь, а также создадим канал для обратной связи. Будем измерять и организация ежеквартальных встреч с руководством. У нас сейчас это есть, но недостаточно часто и не в том объеме, который этот необходим, поэтому будем соответствовать срокам. Также это запуск корпоративных активностей для вовлечения сотрудников, регулярное проведение опросов и сборы подсчета обратной связи от сотрудников, которые повлияют на укрепление бренда и уменьшить текучку кадров. Итоги проекта. Что необходимо сделать по итогу? Это обеспечить канал для трансляции укрепления корпоративной культуры. Выстроить горизонтальную коммуникацию и усилить связь между отделами. То, что я уже говорил, тоже является проблемой. Соответственно, будем налаживать отношения между отделами, чтобы они больше коммуницировали друг с другом. Создадим единую базу для хранения обратной связи. Обеспечим быстрый, качественный информационный обмен, чтобы было более всего систематизировано. По итогу надеемся, что все-таки уменьшится текучка кадров, повысим лояльность сотрудников и уже сформируем четкую корпоративную культуру, которую будем дальше следовать. Как мы будем проверять результативность? С помощью NPS, с помощью оценки обратной связи, с помощью эффективности действующих коммуникаций, без этого никак, нужно тоже будет подвести итог и проверить результативность. Меня слышно? Вот, почему ты меня выкинул, очень извиняюсь. А, так, продолжим. укрепление горизонтальной связи, увеличение доли полезного контента, да, чтобы не было всего подряд мусора, необход... тот, который там присылается в тот же самый Телеграм, будем это все оптимизировать для того, чтобы было интересно а, читать. Что еще? Рост вовлеченности и удовлетворенности персонала. Да, это необходимо для того, чтобы они больше участвовали в корпоративных мероприятиях, в вообще жизни компании в целом. Увеличится количество лидеров, включенных в коммуникацию. Надеемся, что появятся лидеры у каждого направления, которые будут за них отвечать. Уменьшим текучку кадров и увеличим срок адаптации новых сотрудников, а также повысим... Удержание на адаптационном периоде, да, что очень необходимо, потому что адаптация у нас сейчас разрабатывается, прорабатывается постоянно, что-то в ней меняется и пока мы не пришли еще к идеалу. Вот, надеемся, что это тоже будет результатом для нас.